Вас приветствует Ольга Арзаманян. Давайте сегодня вместе с вами разберем два варианта. Есть управляемые матрицы, а есть неуправляемые матрицы. Так где же, легче работать и быстрее получать выплаты? Вы все знаете, что в неуправляемых матрицах ваши партнеры становятся слева направо на свободное место. А в управляемой ваши партнеры становятся по вашим броням. Куда вы выставили бронь? Туда и станет ваш партнер. Давайте вместе с вами порисуем. Я очень люблю рисовать, чтобы вам было все понятно. Приходите в мою команду. Зарабатывайте на свою мечту. Управляемый маркетинг, либо неуправляемый маркетинг. Так давайте порисуем и посмотрим. Вот представьте, вы зашли одновременно сразу два проекта. Один из них управляемый, а другой неуправляемый. И начинаете выстраивать свою структуру, то есть работать с одними и теми же людьми. Итак, в вашу первую линию пришло три человека. Пришел первый человек на неуправляемый, и он же у вас активировал и управляемый маркетинг. Также пришел второй человек и пришел третий. А теперь представьте вот такую вот ситуацию. Ваш первый человек не выходит к вам на связь, он просто потерялся. Бывает же такая ситуация? Бывает и довольно-таки часто. Так вот, в неуправляемом маркетингу, если вы пригласите четвертого человека, он встанет у вас под вашего первого нерабочего партнера согласитесь и вам придется его закрывать с одной стороны как бы люди да на это клюют думают здесь будут все ровненько закрываться все получим зарплату а с другой стороны вам придется работать за всех партнеров внизу итак смотрите в управляемом маркетинге у вас второй партнер он выходит на связь он старается он работает из своего четвертого человека вы можете поставить ему. То есть вы здесь реально можете помогать друг другу и работать вместе. Следующий, к примеру, человек. У вас идет пятый. Он опять стоит неуправляемый маркетинг маркетинге под вашего нерабочего человека. А в управляемом маркетинге, к примеру, вы можете помочь своему третьему человеку. Это ваше полное право. То есть вы даете мотивацию своим людям. Следующий, шестой человек. Что будет происходить? Он опять к вам, к неуправляемому маркетингу, к первому человеку. А если в это пришел, к примеру, у вас перелив. Вот представьте, да, пришел этот перелив, это вообще не ваш человек. Он даже в следующий стол уйдет не по вашей броне, то есть броней-то нету. Он просто также уйдет слева направо на свободное место, неизвестно куда. А здесь, в управляемом маркетинге, вы и ваш спонсор будет управлять бронями, то есть вы будете сами, самостоятельно управлять своим бизнесом. То есть получается в неуправляемом маркетинге первый уровень, смотрите, это три человека. Второй уровень, дай бог, чтобы ваши люди были рабочими, а если они не рабочие, то второй уровень, сами понимаете, это 9 надо человек вот здесь, чтобы было, давайте вот так вот напишем, 9 человек здесь. Третий уровень. Вы не можете помочь своему рабочему человеку. Представьте, что у вас внизу кто-то работает, кто-то не работает, а система людей будет расставлять слева направо на свободные места. И следующий уровень – это уже 27 человек. Представляете? А следующий уровень – это уже четвертый. Это 81 человек. Следующий. Пятый – это 243 человека. Это как же вам надо пахать, чтобы закрыть всю эту юбку? Ее не обрезать, ее ничего здесь не сделать. Придется работать, работать и работать. А в управляемом маркетинге вы своих лично приглашенных партнеров расставляете, куда посчитаете нужно. Вышел человек на связь, он решил поработать хорошо, замечательно, вы можете поставить под него бронь и начать, продолжайте работать со своим же первым партнером. К примеру, вниз пришел нерабочий человек. Он не мешает вам. Вы здесь можете работать и строить структуру с рабочими партнерами. И поверьте, это гораздо, гораздо выгоднее. Это можно с меньшим количеством людей продвигаться по столам и зарабатывать более серьезные деньги. Как правило, Управляемый маркетинг он работает долго, потому что каждый человек он заинтересован э, в получении денежных средств, он заинтересован работать со своей командой. В неуправляемом маркетинге человек вроде на эмоциях начинает работать, а потом он понимает, что это невозможно, это просто невозможно. Поэтому, как правило, эти проекты не работают долгосрочно, и вам самим нужно делать правильный выбор. Всегда учитесь считать и выбирать правильные маркетинги. А мне бы все-таки хотелось вам задать такой вопрос. У вас, наверное, есть огромный опыт работы в управляемом маркетинге и в неуправляемом маркетинге. Напишите, пожалуйста, свои отзывы под видеороликом. Я буду вам благодарна.